До сих пор мозги на векрении неудивительно. Родные поджарились на ее глазах, как каштаны. Десять лет клиники клинике Рэд, лишь как коту под хвост. Доктор Бэмби сделал все, что мог. Застряла в своих вопросах. Пожар, воспоминания. Я заслуживаю компенсации, не правда ли? Кто подыскал для нее новую одежду? Кто устроил ее к доктору Бэмби? Где бы она была сейчас, если бы не я, в подворотне, подавая свою задницу? Напоминает мне голубей, впрочем. Не поскупилась на лишний фунт или два для меня. Но то, что я знаю, стоит гораздо больше. Я сохранила ее тайну, не правда ли? Я слышала, она сказала, все погибли по моей вине, я не смогла спасти вас. Я сказала ей, что мое молчание продается. И дешево. Я ведь золотой человек, не такая, как ее няня. Это самодовольная шлюха. Или как тот адвокат Редклиф, который забрал ее дурацкого кролика. Мне нужны деньги. Сказала ей, что сообщу фараонам, если она не будет давать деньги на мое содержание. Все время вопит и сходит с катушек не может вспомнить своего имени дни напролет. Я думаю, что ножи это отличная идея. Здоровенные, блестящие, охуенные ножи. Такие, которыми можно с крокодила шкуру снять. Ножи хороши тем, что от них нет шума. Стволы для лохов. Ножи — выбор мастеров. планет как ликероводочный завод с нотками вони изо рта и запахом мочи. Это запах непризнанного гения, так что проваливай! Я еще увижу тебя за решеткой. Там какой-нибудь здоровяк сделает из тебя свою шлюшку, а затем тебя повесят. В самом деле, истеричная женщина, бывшая сумасшедшая, кричащая возмутительное обвинение против уважаемого социального архитектора и ученого. Боже мой, Алиса, кто тебе поверит? Боюсь, я и сам не верю. Ты жестокая тварь. Такое зло будет наказано. Кем? «Для чего, психованная глупая сука? Твое безумие будет наказано! Теперь уходи, я ожидаю твоей замены!»